Привет зрителям канала Chess.com.ru С вами гроссмейстер Владимир Белов И сегодня я хотел бы вам показать партию, где молодой, сильный российский гроссмейстер Андрей Исипенко обыграл чемпиона мира Магнуса Карлосона Вообще Андрей становится таким неудобным соперником для норвежского чемпиона И это классно Он не просто его напрягает каждый раз, но и побеждает Давайте посмотрим партию Итак, Исипенко играл белыми Карлсон играл черными. Е4, Е5, конь в 3 конь С6, слон С4, вообще это излюбленное оружие. Андрей Сипенко, итальянская партия, конь в 6 отвечает. Магнус, Магнус вообще играет и слон c5, и конь f6, то есть идет в разные дебюты, ну вот сейчас выбор пал на ход конь f6 d3 скромная, скромная схема, вместо хода d3 также белые иногда пускаются в осложнение путем конь g5, однако хоть d3 он такой ведет к более маневренной игре, к более спокойной, ну и наверное более содержательный. Итак, здесь выбор у черных, они здесь обычно играют, либо слон С5 выходит, так, кстати, это основной ход чемпиона мира, слон c 5 он играл в большинстве своих партий, также иногда ходит А6 с g 5 вот такая у идея, очень нравится, для Блица могу посоветовать, ну, конечно, надо сначала посмотреть, потому что это игра от короля, игра необычная, она очень боевая. Карлсон делает ход слон e 7 что его стиль очень подходит, такой надежный, спокойный ход, маркировка рокировка. И вот здесь вот а, белый делают ход конь c3, ну не совсем основной ход, хотя уже Андрей Спенг так ходил. Основным продолжением здесь считается ход адвадия e1, для чего? А, черные хотели провести d5 в один темп, но теперь а, это связано с отдачей пешки e5, то есть им придется уже жертвовать после d5, там ед конь d5, белые могут забрать на е5. Вот для этого ходит ладья е 1 ну, Есипенко делает ход конь c3, это такая другая расстановка. Теперь уже белая пешка не сможет встать на c3, но ну, зато встал туда конь, да, тоже неплохо. Итак, черный делает ход d6, и ход d6 создает позиционную угрозу. Если там сделать какой-нибудь ход абстрактный h3, то черный после хода конь a5 съедают важного слона c4. Об этом очень важно помнить. Ну, там на слон a4 можно сыграть a6, b5 и все-таки этого слона как-то съесть. С двумя слонами здесь у черных хорошо. Поэтому его надо спасать. Спасать можно двумя способами. Либо А3, либо А4. Но вот Еспенка делает ход А4. Конечно, это у него уже встречалось, и тут только начало каких-то дебютных анализов. Поэтому ход А4, безусловно, не импровизация. Карлсон делает ход А5. Встречает эту пешку. Действительно, пешка иногда могла пойти на поле А5, поэтому ход А5, собственно, ее блокирует. Я вот задался вопросом, а что будет, если черные сделают стандартную связку? Вот. Эта связка так любимая многим, вот, особенно начинающим шахматистам. Ну, здесь она выглядит очень логично, поскольку сейчас конь придет на d4, будет сдвоение на f3 и пойдет мат какой-нибудь. Однако здесь не все так просто. Белый играют h3. Но бить коня все-таки не хочется отдавать слона. Слон h5, сохраняем связку. И теперь белый делает ход слон e3, контролируя поле d4. И выясняется, что... Вот эта связка не такая страшная. Белые иногда, возможно, где-то пойдут и d4. Ну, вначале, например, на ход ферзь d7 они поменяют коней путем конь d5. Конь бьет d5, слон бьет d5. И тут вот уже это противостояние слона и ферзя неожиданно оборачивается для черных неприятностями. Например, на ход король h8, ну, с идеей там двинуть f5, атаковать. Конь бьет e5, следует, и тут уже теряют материал черный. Поэтому ход слон g4, он заманчивая идея, но в нем есть свои минусы. Довольно, мне кажется, интересный и получительный. Значит, ход опять последовал. воде Е1. Здесь по-прежнему, кстати, был у черных ход слон Ж4. Но Магнуса здесь свои идеи. И он ставит коня на Б4. Мне этот ход показался несколько, несколько неудачным. Я ошибкой его назвать не могу, поскольку позиция... Позиция не такая простая, то есть посоветовать что-то, отв... вот какое-то четкое решение за черных я не могу. Ну, например, там можно сделать спокойные ходы типа h6, h3, ладья е8. Ну, так вот в стиле Магнуса, как он любит. Немножко усилить позицию. Однако здесь последовало э, конь b4. Конь e2. И вот, мне кажется, из-за этого маневра конь e2 мы привыкли, что в подобных позициях итальянско-испанского типа конь идет вот таким маневром на поле g3 через d2. Но здесь он идет немножко другой дорогой, а конь на b4 попадает под ä, программный ход c3, поэтому ход конь e2 мне кажется очень классным, слон e6 играет норвежец, опять же можно было пойти здесь слон g4, как например было в партии Ван Форест и Ванишеве, здесь еще были партии, ну тогда белые как-то переходили к конь g3, ну и дальше выгоняли, ну, здесь вот такое интересное взятие и gf последовало в этой партии, очень нестандартно, Сыграли белые. И после f4 захватили, кстати, инициативу. Это партия Ван Фореста и Ванишевич, 2021 год. Магнус сыграл надежнее. Слон e6. Слон бьет e6, f, и конь g3. Конь c6 пришлось вернуться. Но в любом случае белый ходит c3. Здесь надо уже вот оценить позицию. И... Моя оценка здесь небольшой перевес у белых. Все почему? Потому что им проще играть. Они имеют такие усиливающие ходы. В частности, самый важный усиливающий ход это D3, D4. Это продвижение, которое они сделают. А игра по линии здесь, ну, как-то непонятно, как она будет реализовываться. То есть у черных большие проблемы с какими-то полезными идеями. Ну, вот и это почувствовал здесь чемпион мира. Вот он сделал очень удачно здесь Ход. Надо было, наверное, стоять как-то ферзь d7, ну и дальше ладью подводить, да, белые, наверное, приведут d4 здесь. Тут, кстати, очень такой сложный вопрос, бить или не бить, вот такой стандартный шахматный, стандартная шахматная дилемма. Ну, последовал ход конь d7, конь, видимо, куда-то помчался на другие поля, однако после хода слон e3, он просто взял и вернулся назад. Конь f6. Ну и вряд ли это хорошо. Вот. d4 последовало. e, d, c, d. И здесь, видимо, Магнус рассчитывал очень на ход d5. Так он и пойдет сейчас. Возможно, надо было просто пойти король h8. Подержать напряжение. Последовало d5. И Андрей находит отличный ход. На что рассчитывали черные? Они рассчитывали, что белые пойдут e5. И конь залезет на поле e4. Что это очень важно не будет пассивный какой-то вот такая пассивная лошадь на е8 нет конь именно вперед пойдет на е4 ну и после взятия э, пешка берет висит пешка d4 слон на b4 ну например на конь d2 черные могут центральную пешку забрать что вообще как-то за белых не очень смотрится но на ход d5 у Есипенко находится отличный ход он делает ход конь g5 нападает на е6 ферзь d7 и теперь уже е5 и поле е4 под контролем обоих коней и приходится черным ставить пассивно очень. Конь на e 8 это их, в общем, это их беда в этой партии. Конь имеет оттуда мало каких-то перспектив, ну и это потихонечку сказывается. Ну, здесь вот Есипенко решил сохранить коня и ушел на поле H3, чтобы потом вернуться на F4. Нападать на пешку Е6. Это, кстати, очень по-человечески. Но компьютер, тем не менее, здесь стокфиш очень настаивает на том, что надо сразу атаковать. То есть, несмотря на то, что здесь могут этого коня разменять, сбить с поля Е6. Ну, дальше белые как-то начинают с помощью движения пешек, подготовок, э, переводок ладей, вести атаку. Она действительно очень перспективная, я немножко подвигал. Ну, и решил коня сохранить. И, в общем, я не буду его абсолютно никак за это осуждать. По-моему, это тоже очень здраво. Ладья А6. Ладья А6, ферзь Ж4. Ну вот вместо хода ладья А6, возможно, надо было профилактический ход конь Б4 сделать Карлсону. Идея такая, что теперь, если ферзь выйдет на Ж4, где-то у белых пойдет поатаковать немножко, то получат они вилку на С2. То есть можно было немножко попридержать ферзя. Конь Б4 был такой ход, однако ладья А6, ну такая типичная идея лифт, Водья поднялась тут, да, на шестой этаж, и сейчас начнет атаковать. Ферзь g4. Ну, здесь опять надо было конь b4. Все-таки спросить у ферзят. Как там с, с этой свилочкой на c2? А на воде е2, например, ход c5. То есть поактивнее здесь надо было Каррус, но встречать игру. Он как-то здесь эту структуру не, не расшатывал. А надо было. Вот ход c5 был правильный. Последовал этого ход водья b6, конь f4. И ладья b2, ну, здесь переходит Карлсон Веншпиль. ферзь бьет е6, ферзь бьет е6, конь бьет е6, ладья f7, и здесь, я так понимаю, что черные думали, что у них, ну, более-менее нормально, да, пешка на е6, конечно, отдана очень важная, это ключевая пешка, Ну ладья зато активная на b2, ферзи поменены, то есть есть какие-то плюсы, но выяснилось, что очень плохой конь на е8, и белые как-то очень уверенно здесь начинают... Развивать свою инициативу. Делать ход воде ец c1. В чем идея, кстати, Есипенко? А идея в том, чтобы сохранить своего коня на e6. Выясняется, что это вообще главная деталь В механизма белых. И его черные могут разменять посредством конь d8. Поэтому делают ход в ец c1. И на ход конь d8 будет взять и на c7. Кстати, очень интересно, что здесь, по-моему, один из сильнейших ходов за черных был все равно конь d8 отдать пешку на c7. Просто пешку, отдачу, ладью в обжорный ряд запустить. И потом зато поставить красавца коня на Е6. Конечно, здесь у белых преимущество за счет лишней пешки. Но зато у черных фигуры, наконец, неплохие. И получается некоторое подобие контр-игры. Последовало в партии Ж6. Ж6 пошел Карлсон. Ладья b 1 разми... Размен активной ладьи. Взял-взял, висит на b 7 Конь b 4 защитил. Конь Е2. Второй конь полез, c6, и вот тут я бы отметил ход. Ходом c6 черные не просто так сделали ход пешкой, они подготовили, наконец, размен коней. И очень хотят пойти конь g7, после чего перевес будет у белых, но будет все-таки минимально. Слон h6, отмечу это решение есипенко, замечательный ход, доминирует он здесь всеми фигурами и не пускает коня на g7. Отличное решение. Водя f5, ну здесь вот у Андрея был ход f4 очень сильный, чтобы потом поставить пешку на g4. А на воде h5 тут калитка за захлопну, за, захлопнется после слон g5. Взяли-взяли, и тут воде практически теряется. Ну, g4, сыгранный Андреем, тоже неплохо. А Водя f3, слон e3. Перевес, конечно, здесь на стороне белых. Ну и причем такой очень серьезный. Надо было здесь менять конь, э, конь, конь g7, коня, конечно же. Там тоже преимущество, но не такое большое, как в партии. В партии был король f7, конь f4. Мы видим, и ладья на f3 практически потерялась. g5, конь h5. Да, вызвали ли ладью? Ну, Во-первых, надо ее еще пока спасти. Вот король тут должен уходить, чтобы ладьей освободить. Но теперь проблема в том, что пешка g продвинулась, и поле f5 для коней образовалось. Король g2. И h4, кстати, тоже отмечу сильный ход. Идея в том, чтобы создать... Вот эту лавину пешечную. То есть отдать эту пешку она здесь не важна. И потом пешки идут белых. Ну и просто все здесь сметают на своем пути. h6. Конь g3. Конь полез на f5 мы видим. Конь пришел куда хотел. Ну и тут вот уже абсолютно безнадежная позиция. Висит пешка h6. Карлсон ее защищает, но теряет другую. Съедается на е 7 Съедается на g5. Слон бьет g5. Ну и три пешки проходных связанных, они, конечно, очень быстро все решают. Так, очень интересно, здесь Андрей какой-то ход сделал, а вот на g5, ну, так тоже можно, потому что заблокировать черный не, не успевает. Да, если бы король, конечно, прыгнул и через коня, как через гимнастический снаряд, перепрыгнул бы на поле f5 то был бы у черных, может быть, неплохо. Но так не получается. На король Е6 выигрывает ход король Ж4. И пешка встает на f 5 Ну, конь Е6 последовал f 5 И здесь Магнус, ну, видимо, еще пошел в f 6 Но, собственно, здесь уже последовала сдача партии. Ну что ж, я поздравляю Андрея Спенко с таким отличным творческим успехом. Ему, конечно, уже не впервые Магнуса обыгрывать. Но, я думаю, это всегда приятно. И пожелаю ему... Успехов в оставшейся части турнира.